Для того, чтобы имплант долго функционировал, имплант должен быть со всех сторон окружен костной тканью. Часто вы читаете в интернете и слышите то, что в некоторых случаях в имплантации проводится так называемое наращивание костной ткани. Существует четкий закон в имплантологии – имплант со всех сторон, справа, слева, сверху и снизу должен быть окружен минимум одним миллиметром или полтора миллиметра костной ткани. Не у каждого человека есть такие идеальные условия, куда можно поставить импланты. Без наращивания костной ткани невозможно обеспечить длительную функцию импланта. Чаще всего наращивание э, требуется в области верхней челюсти, в области боковых зубов. Почему это требуется? Потому что у каждого человека есть так называемые гаймеровые пазухи. Что такое гаймеровая пазуха? Это так называемые пазухи, которые располагаются сбоку от носа. У людей бывает требуется постановка импланта в боковом участке и как раз в проекции этих гаймеровых пазух. В таком случае поставить имплант в боковом участке не представляется возможным, потому что если мы будем ставить просто имплант, то этот имплант сможет проткнуть эту гаймеровую пазуху. Это будет, соответственно, иметь негативный результат, что может привести к воспалению импланта или к гаймориту. Поэтому имплант не может находиться в воздухе, он должен быть окружен со всех сторон костной ткани, поэтому требуется наращивание костной ткани в области этой пазухи. Эта операция называется как раз и синус-лифт. Существует так называемый закрытый способ когда наращивание кости происходит через отверстие установки импланта. Остается отверстие для импланта, и через это отверстие, как раз под слизистой оболочкой, со стороны этого отверстия укладывается костная ткань со временем, которое вращается в собственную ткань пациента. Не всегда возможно провести наращивание костной ткани таким закрытым способом. В некоторых случаях существует показание для открытого способа, когда делается дополнительное окно с внешней стороны. Тогда поднимается стенка эта и отодвигается слизистая оболочка именно сбоку, что позволяет четко и надежно произвести наращивание костной ткани и установить имплант. Для каждого типа синус лифта существуют да, показания. То есть измеряется с помощью компьютерной томографии. Если э, высота кости э, для постановки импланта менее 4 мм, то рекомендуется проводить открытый синус -лифт. Если, соответственно, высота кости более 4 мм, достаточно провести закрытый способ. Второй тип наращивания костной ткани – это остеопластика. Обычно остеопластика проводится на нижней челюсти. Объясню почему. У каждого человека на нижней челюсти проходит нерв, который идет через всю нижнюю челюсть и выходит в области подбородка и иннервирует, дает чувствительность нижней губе. Все импланты на нижней челюсти ставятся над этим нервом. Поэтому иногда не хватает высоты или не хватает ширины в области для постановки импланта и проводится операция так называемая наращивания костной ткани или остеопластика. Одним из распространенных способов является, когда Увеличение объема костной ткани производится с помощью костной ткани самого собственного пациента. Эту костная ткань берется в области последнего зуба, вот здесь. И перемещается в область будущих имплантов. Достаточно минимальной инвазивная процедура и достаточно предсказуемая и надежная. Так как мы оперируем в полости рта, где существует определенные бактерии, и мы используем искусственную костную ткань, то есть существует, безусловно, риск воспаления. Он не высок, но он существует. Воспаление возникает достаточно редко, но в моей практике был, может быть, один-два случая. Основной причиной возникновения данного воспаления является невыполнение рекомендаций доктора. На сегодняшний день наращивание костной ткани является безопасной и предсказуемой процедурой в хороших руках.